Блуждая темными уровнями подсознания в поисках 41-го мифа, сурикаты нашли мудрого старца, который за флягу огненной воды до двух самокруток согласился приоткрыть завесу тайн межподпространственных переходов сквозь твердые объекты путем заговоров, бубнов и непонятных телодвижений, обозвав это мракобесие обрядом. Мохнатые давно слышали этот миф и с радостью его задокументировали. Конечно, действие ее больше смахивает на экзорцистский обряд дезинтеграции бедненькой колушки, чем на попытку прородиться сквозь ткань мироздания, именуемую в простом мире, окном. Навык наверняка полезный, но человечество давно двери придумало. Поэтому отправляемся прямиком на поля сражений для проверки слухов, витающих вокруг самого здоровенного аннигилятора в батлфилде, способного растворить на атомы не только тяжелую технику, но и размазать об снаряд неожидающего такого совпадения парашютиста. Сурикаты побывали даже в 1789. Лично подтвердив слухи о пристрастии ассасинов по ножовщине, благодаря своим нестандартным подходам к любимому делу, они превратили рутинные убийства в увлекательнейший процесс. Все мы любим кошечек. Они пушистые, миленькие. Все их гладят, сюсюкаются с ними. Но эта еще диада сначала сдохла, а потом уже мяукнула. Сурикаты постоянно твердят, что усатые совершенно не такие, каковыми кажутся. Хотя, с другой стороны, у кошек же 9 жизней. Одна закончилась, а мяу — это всего лишь звук распауна. Да нет, фигню мохнатые несут. Не так давно на очередной пьянке сурикаты заключили пари. Одни говорили, что коня размажет грузовик. Другие же, знакомые с физикой Баттлфилда, утверждали, что со скотинкой может произойти все, что угодно, но ее точно не намажет на капот тонким слоем. Ну и, естественно, все точки над Дзю расставила цепочка наглядных экспериментов, которая доказала, что точные науки в Баттлфилде сука опасные и непредсказуемые. Проигравшие же вынуждены были принять участие в соревнованиях на легатность парковки в прыжке с разгона. И вот он, наш победитель! А на этом пока все. На связи был старший руководитель молодежной группы волонтеров по составлению слова счастья из букв, иероглифов и любых других закорючек. Ну и конечно же раскуриванию мифов на канале Йоба Геймер. Любите сурикатов, наслаждайтесь теплыми деньками пока еще есть время, ведь холода уже близки, ну и не факт, что стена выстоит. Но об этом мы узнаем в новых сериях. Ставьте лайк, ну или дизлайк, тут уж вам решать. Листайте наши архивы и ждите новых серий. Из колонок вещал Александр Медведев. Пока!